Добрый вечер, в честь наступления нового года хотелось бы вас поздравить всех, пожелать все со мной лучшего и показать такой маленький батничек, в котором, при, при, при, при открытии которого у нас в командостроечке появится елочка, то есть в этом видеоуроке мы создадим обычный батничек, который я вот на работе отправил в поздравление, Всем понравилось, так Дентр. Люди даже улыбнулись. <смех> Было весело. Ничего такого особенного, но весь. Прикольно смотрится. Так, так давайте приступим к этому. Для тех, кому нужен просто готовый батничек, не, которые не хотят разбираться там, экспериментировать с цветом, с рисунком, то под, а, под видео я выложу данный батник. Вы его сможете скачать. И а, запустить. у вас по откроется такое рисунок. Для тех, кто хочет э, экспериментировать, что-нибудь изменить, то давайте я по, э, по, по шагу все расскажу, как что работает. Ну, как обычно создаем текстовый документик. Я открою сразу уже готовый батничек. Будет он выглядеть так. То есть, если вам хотите создать елочку, вы можете просто скопировать или открыть тот скопировать сохранить как там все я покажу сейчас потом давайте разберемся что все это значит первая строчка собака edge off то есть у нас без участия клавиатуры мышки то есть у нас клавиатура мышка в команд строчки не участвует то есть не надо ничего нажимать открывайте у вас сразу появляется елка дальше открою сразу как пример будет Moncon calls 34, lines 34, calls это наша ширина 34 значка. Lines это наша длина 33 строчки. На одну строчку больше, чтобы у нас все строчки наши умещались. А, в чем смысл? Смотрите, если мы захотим поставить 64, так уж будем менять. Увидите расстояние. То есть у нас будет вот, еще есть свободное место. То есть мы можем больше сделать. То есть, если нам не нравится, нам уход отправляет на большой экран, десятки как, э, команд строчка дает, на весь экран сделать. Мы можем просто большую елку здесь сделать, рассчитать все, сколько нам нужно строч, э, символов в строчке, и ее сделать большим. У меня 3-4. Если меньше, то у нас она будет вот так плавом. То есть все будет слетаться. Лайнс. Строки. Смысл, если у нас стоит 30, у меня есть 34, 33 строчки. Если мы поставим 33 все-таки, то будет у нас вот так. Разница в том, что у нас нету хэппи-неде, верхняя строчка пропадает. То есть, чем меньше, тем будет меньше строчка. То есть, получается, что Lines это, а, как бы, на 1х-1, на одну строчку будет, должно быть больше, чем у нас создано. Стань 34. Экспериментировать тоже не будем. Так уж. Так, Color 0A. Означает, это наши цвета. Первый, первая цифра отвечает за фон. То есть, пробелы табы. Вторая цифра отвечает за символы. Так, для этого я создал сразу. Такой файлик, который кодировка цветов с цифрами. То есть, смотрите. Первый поставим мы зеленый. А второй мы поставим 3. Это зеленый. Так, 3 это голубой. А поставим свет ярко-белый. Прокатим, думаю. Сохранили. Открыли. Вот у нас получилось. То есть у нас, например, поставим снова 0. И поставим светло-красный, цешку. Сохраняем. И видим разницу. Вот такая у нас елочка получается. Ярко-красная. Все. То есть вы можете спокойно поэкспериментировать, выбрать, какой вам нужен цвет под фон и под картинку. И сохранить ее. И у вас будет на цветом. Я вернул свое. Как мне делал так. Светло-зеленый это А. Сохранить. Теперь титул. Это наш заголовок. Happy New Year. Вверху. Значит, я увеличу, надеюсь, мне не пропадет она сейчас. Вот. Happy New Year. Так если а, десятки можно увеличивать, а, сжимается елочка под размер, а потом может пропасть. То есть, вот смотрите. Сейчас еще увеличу ее. Она пропала. То есть десятки так сделаны все равно. в спешки у вас не пропадет, аж там определенный размер можно команд сделать и в семерке. Happy New Year. Дальше. Вот здесь у нас просто условие, которое позволяет нам а, выставить символы, которые мы хотим. И, ну, просто нарисовать рисунок. В чем смысл у ты, а, наших кавычек? Кавычки служат как бы с хранением наших пробелов. То есть, так, смотрите, если мы сейчас уберем вот здесь кавычку, сохраним, откроем, у нас даже все слетело. Давайте здесь еще уберем. Должно... Вот, все. У нас слетела только первая строчка. То есть у нас пробелы все про, улетели. Если мы, например, уберем еще вот здесь. И вот здесь. Сохраним. Откроем. У нас, видите, и здесь убрались пробелы. То есть а, пробелы мы этими кавычками можем восклицательные знаки поставить. Ну что угодно, просто проверяйте, чтобы все работало так ставим кавычки обратно здесь кавычки поставим секундочку все Проверяем, работает все работает кавычки просто получается что у нас ставим любые э, значения у меня не прокатитал со звездочками, со звездочками у меня почему-то выходит ошибка ставим любые значения которые нам по бокам интересно ну нас будет, а посередине рисуем рисунок. Рисунок вы можете рисовать, еще хоть хотите. Можете, я вам поставил звездочку, звездочка моя будет из ужасов. А значение нулей, а, типа а, игрушки новогодние, и тоже к сами сделал. То есть вы можете здесь нарисовать не только елочку, если захотите какую-нибудь машину, а это еще мышь, чем-нибудь какую-нибудь игрушку подарочную рисовать. Вы можете просто вам надо это все придумать, как она будет выглядеть и нарисовать красиво. И у вас все получится. Главное запомнить, что надо пробел отделять все-таки кавычками с двух сторон. После чего у нас мы закрываем, закрываем наш как бы рисунок и дальше пауз больше 0 То есть получается у нас чтобы у нас как бы команд строчка при открытии не закрывала сразу. Мы останавливаем. То есть как break. Используем. На этом елочку а, мы получили. Нажимаем файл, сохранить как. Выбираем, как обычно, все файлы. Ставим расширение. Давайте так. Я поставил елочку 3а. Расширение бат. И нажимаем сохранить. У нас он сохранилось. И вот она открылась. Наша елочка. Так что, я думаю, у вас все получится. Надеюсь, вам понравился видеоурок. Вы а, сможете с ним разобраться, придумывать свое. Если у вас будут идеи, какие-нибудь картинки прикольные получ получится, в баднике, в оставляйте в комментариях, буду очень признателен. Вдруг пригодятся все-таки, чтобы не, вручную рисовать не тратить очень много времени. Да и может быть другим пользователям, которые наткнутся на видео или посмотрят, ä, смогли бы просто скопировать, вставить, и все у них бы работало. А так, еще раз хочу всем пожелать всего самого лучшего в новом году. Чтобы ä, исполнялись все ваши мечты. Еще раз с наступающим Новым годом. Всем спасибо и до свидания.